Офигеть! <свист> ехал я, ехал по трассе, и вдруг что-то бахнуло. А, и здесь была <свист> работа. Не вся <свист> да <свист> красота. А это что такое? Погулял, ребятки, поужинал хорошо так. Прямо сейчас будет спать просто, прекрасно открою окошечки. Сейчас какой-нибудь постик в инстаграм запишу, Instagram инстаграм подписываемся, не забываем. Так, мой трак. так стоит, как вы Надеюсь, что и штраф даже нет. Ребятки, всем добрый вечер, в общем, вечер мой ролик смотрится. Вообще, тема бомбовая, самокат просто класс. Все удивляются, так, сейчас приехал в кафешку, она говорит официант говорит, да это твой или арендуешь? Я говорю, мой". блин, классно, а сколько на нем можно проехать? Так что, ребята, здоровская и никакой мотоцикл не нужен, да? едем в отель обратно, сейчас еще немножечко отдохну и за работу. а вот мой отель так вот взял его и понес на второй этаж прямо в номер там и зарядил его у чек? Oh, oh, yeah. ребятки, забираю сейчас Dodge чарджер, автомобиль новый здесь целый город, у них куча-куча вот таких гаражиков где они сервис проводят машин клиентских моют, чистят, где-то что-то там масло меняют Недавно спрашивал в комментариях, Женя, как же ты загоняешь машину? Ты каждый раз выходишь или что? Вот, ребята, вот так, просто чувствую. Вот сейчас пойдемте, посмотрим. Нормально почувствовал? Кулак. По-моему, нормально. А вот еще, ребят, смотрите, я на своем выходном с электрикой разобрался. Видите, аккуратненько здесь провел кабель. Я его не стал прятать, потому что это не удастся. Все равно вот здесь придется выводить. Поэтому, я думаю, лучше уж он будет на виду и будет видно, что нигде не перетерся. И все красиво, видите. Лишние провода повыкидывал. Короче, у меня там сейчас просто все красота идет в такой кабуре. В общем, все четко. Yes. Ага. Короче, ребят, история. Приключений все мне не хватает. Чехо, ехал, ехал в Остин город. Я просто взял на гугле, вбил отель. Сколько это деревня, я думаю, ну а что, пораньше сегодня лягу, высплюсь, сейчас пойду В ноутбуке дела поделал, ролики вам скину, сейчас скупаюсь, блин, сегодня весь день догрузился тоже Нормально, нормально, так что вот в отель куда то приехал, меня мужичок, и хозяин здесь запарковал, Говорит, вот здесь, вот здесь встань, все нормально, надеюсь, что у меня здесь ничего не сорует но в принципе теперь я уже умный самое важное я все с собой заберу просто деревня, ребят, проезжает смотрите, вот это центральная улица и здесь какие-то закрытые заводы старые вот машины мимо проезжают видите и просто вдоль дороги был отель я по-моему, то, что надо просто чисто Мекса, ребят музыка орет у всех велосипеды, они походу здесь прописались, наверное кровать, кондеры вбитый в стену, и ничего лишнего, ребят, и это все 50 баксов, это вообще копейки, переночевал чисто, скупался и все. Ребята, ну что, доброе утро, погода неладная, ночью был дождик, я пытаюсь в этой деревушке найти, где мне позавтракать, видите, еду на самокатике, как будто я один в населенном Пуксе, смотрите, машин как мало, все закрыто. Какой-то такос или что это такое, не знаю, мексиканский, хочу купить молока, нигде молока нет, Пиво продают на заправках, а молоко на заправках не продают. Вот такая фигня. Так что еду, буду пить чай. Так, ребятки, ну что, забираем вот такой вот AMG GT Mercedes. Похоже на ту, что сжигал блогер в Москве, помните? Что думаете, ребят, повисно, нет, брюхом? Ну, в принципе, высокая, может быть, здесь еще по подвеска Сейчас давайте посмотрим Давайте выберем комфорт, наверное Поехали Идеально Вот эта штучка, ребят, для чего? Я понимаю, что, видимо, тачки загонять Но как это работает? Видите, вот она телескопическая такая штучка А здесь на магните То есть я должен что к машине примагнитить И как дальше? И дальше я что, услышать? Но я что не слышу как это работает, ребят? Объясните, кто-нибудь. Помпончик это как работает? Это мягкая штучка. Ну, закрывайся. Сесть можно нем. О, мой трейлер! И там рядом уже кто-то припарковался. Чувак, походу меня забирать хочет или ча Вроде бы нет. Ух, ну жара, ребята. И это еще не Флорида, это Техас, градусов 28, наверное. Сейчас очень жарко крепить это в цепи, весь мокрый, но ничего. Ребята, до стоянки остается буквально 30 минут. И тут начался сильный дождь, гроза, гром, молния. Ребят, всю ночь шел дождь. Смотрите здесь, сколько на въезде заправку налило. Не знаю, насколько глубоко. Ребятки, приехал в контору, нужно отдать Феррари. А Феррари у нас в самом носу стоит. Потому что, сами понимаете, у нас тут все запрограммировано. Большая машина в конце, потом Мерс, потом Феррари. Поэтому выгоняем. Короче, ребята, я привез Ferrari, вот который сейчас я выгрузил, к ребятам вот в такой гараж. Познакомился с ребятами. Зовут Саша, парня. Он из Москвы, он говорит, я немножко камер стесняюсь, я не привык, у меня такая работа, я вот здесь в гаражке у себя ковыряюсь, и мне это нравится. А в кадре я не привык так, как ты. Поэтому Саша остается за кадром и мне расскажет немножко о тачках. Вы у меня часто спрашиваете, а куда ты эти машины возишь? Куда они вообще перемещаются? Вот давайте на примере Саши мы сейчас и узнаем. Саш, вот Феррари, который тебе сейчас привез, вон тот красный, правильно? Mm -hmm. Он куда вообще идет? Че он, зачем? Почему он у тебя? Почему он новый? Я его забрал вроде как в салоне, да? Одна из машин владельца, ну, Ловнера. Да, этого да. всего бизнеса а, он ее все купил это новая модель и у, у многих новых моделей бывают а, производственные дефекты да. прикол ага. и а и они сами отзывают, они отзывают я не отзываю я понял да они отзывают говорят нам нужно исправить при, пришлите нам ее вы присылаете исправляете они исправляют исправили сейчас я тебе ее назад привез правильно совершенно верно да а вообще вы чем занимаетесь вот давай допустим какая какая машина ну вот эти вот эти машины что они продаются сейчас а, нет это машины кастерма это друзей эти машины готовятся для классического ралли. Ага. А, самая важная гонка, в которой они участвуют, это «Миля-миля». Ага. А, проходит она в Италии. То есть а, они в Италию поедут? Да. По каким образом? А, в прошлом году, естественно, за ковид, они не ездили. А до этого они туда полетели на самолете. Да. Ничего а обратно себе. на корабле, потому что дешевле. Ну, у нас не было достаточно времени, чтобы приготовить их. Ну, так они победили, выиграли что это провезли? Экипаж на белой машине. Они выиграли вот этот. Да, они выиграли первое место среди американцев. Ага. А, вообще, а вообще, короче, все понятно. С этим все ясно. Остальные, вообще, вы чем занимаетесь? Вы, получается, покупаете какие-то а, ну такие старенькие, но раритетные и очень дорогие автомобили. Вот примерно даже в худшем виде, чем этот сейчас, правильно? Uh -huh. а, разбираете их. Потом заново собираете. Да, здесь мы занимаемся как бы реставрацией. У нас немножко ограниченное помещение. Да. Не так много мест, как хотелось бы. Здесь мы делаем только механическую часть. Uh -huh. Мотор, коробки, трансмиссию, электр электрику. А боди-ворк мы отправляем в соседний шок. Да. Там, здесь у нас просто нет. Ну и в принципе проблем с реализацией нет. Не существует, да? Потом мы довольно быстро продаете. А, ну это специфическое очень, это на любителя, и э, такого класса машины обычно они все идут через акцион. Что а, это за автомобиль? Это ломборджильный кунтаж 89 -го года. А, и здесь была проделана большая работа. А, мы разобрали, вы, вытащили мотор, а, а, раскидали суспеншен э, э, mm -hmm. и отдали бади на покраску. То есть, это сейчас все свеже покрашено, да. естественно, нужно что-то собрать. Ух ты, она сама еще открывается. Кончу. А что примерно, сколько такая машина может стоить на аукционе, когда вы будете продавать? Они ценятся немножко меньше, чем карбюраторные. Это, я думаю, в районе 450. Тысяч долларов будет да. стоить, да? Угу. А можно сказать, сколько она стоила, когда вы ее купили? Я не буду врать, в районе 200 с чем-то. 200 с чем-то. в аварии попала в Хьюстоне была гонка и очень известный чувак ты можешь здесь снять фамилию на борту там есть да это гонщик формула 1 серьезно это называется феррари консико в 90-х годах один из итальянских дизайнеров который работал раньше с феррари он открыл свое отелье они построили вот эту феррари консико смотри у него даже шлем там и здесь тоже идет уже а выимка специальная а как дверь А Ты должен пламбить перевязать перелезать. Перелазить должен? Да. Ух ты! И что, она супер мощная? В стандарте 280 сил, как бы не очень много, но в связи с тем, то, что вот это алюминиевый кузов, ага. и а, она получается на где-то 400 килограмм легче, чем стандартная. Но это 400 килограмм ощутимо. Да. И, ну... Красота. А тут у вас бар, да? Ну, Красота. А это что такое? Что за головы? Это Star Wars э, оригинальные вещи из э, самого первого муви. Да? А, mm -hmm. И вот этот вот Дартрейд, вот ты видишь. Да. Конечно, мы произвели несколько для промоушен. Но вот этот вот, экзактный, exactly, вот этот вот чувак, который там стоит. Да. был который на фотографиях для постеров. Да? Это прям оригинальный артефакт. Интересно. Короче, зашли ребята вот в такой вот кабинет. Что это такое? Что за кабинет? Расскажи. Это библиотека. Это где ребята, кто владеет гаража, ага. раньше делали большие пари. Ага. И вот это все. Обихнее, скажем так, ностальгия воспоминания. Короче, ребята у Сашки вот такой вот Двен. Джипчик. Chevy Вен 20. Сейчас он нам его внутри покажет, что это такое за чудо. <звы> что там наверху у него, ребят? Это что такое? Электрические батареи, что ли? Или что это такое? Это что, электрическая батарея, да, наверху? <звы> да, солнечная, да. А что там внутри? Автодом это? Слушай, ну это такой лакшери... Это... это не автодом, это более как... Офигеть! <звы> Вот, вот эта тачка, ребята. Можно сюда? Конечно, я еду. Офигеть, ребят, смотрите. <laughs> Нормально. Здесь, а, я думаю, это полочка. Это что такое? Вешать одежду? Перила. А? Перила, что это? А, это перила для это вообще вешалка. Ага. Вау, здесь такая подсветка. Тут. Нифига себе. Смотри, вот эта вот штучка закрылась. Эту я поставил для просмотра. Нифига себе, вообще нормально. Телевизор работает? А, телевизор работает, я просто сейчас оценил, потому что сюда хочу весь блок для а, PPT-контроллера, для solar panel, ага. Батареи туда убрать. Да. А, а так все рабочее, VHS, Nintendo, то есть Dandy, ага. по-нашему. И а -а -а. это все работает. Вау, Dandy есть даже. Да, кадры же тут. Нифига себе. Это вот американские такие катеры. Да, да, то есть в России нас, ты нас, знаешь какие? -то. Да, у нас была Дэнди, а здесь у них тоже 8-бит, но вот в таком дизайне, короче. Нормальная тема. Видик есть, да? Да. И что ты куда оно такое Вообще, на такой едешь? Вообще, для каких целей он был куплен? Слушай, ну я всегда хотел, мне нравилась идея э, путешествовать, и э, всегда хотел Вен, ну, чтобы оставаться, спать, как бы там не, не брать отель. Э, да. И, а тут попался, потому что у меня был пробег всего 34 тысячи original Я 6 месяцев с ним переписывался, потому что начал переписываться и потом ковид случился. И когда первое послабление было, в этот же день я отправился и. И че сколько стоит? Слушай, я поменял его. У меня была Nissan X 2006 года, ну где-то 3,5 цена. Ага. Я мандал свою экстеру и немножко конечно на тап. Да. То есть. Блин, ну красота, тачка, конечно, крутая. Mm. Ну а ты не думаешь, что это прям такая хорошая, ну, недорогая цена? Это очень хорошая цена. Ну, Но хорошо. по сути у меня обошелся так, вот если посчитать со всеми, ну где-то, наверное, 7,5 да. тысяч. Но ну, я сейчас могу это перепродать просто там, ну, тысяч просто она уйдет вот, просто легко. Да, да, да. Прикольно, ребят, да? С Сашкой познакомился. Немножко парень стеснительный, говорит, я не люблю на камеру говорить, но так мы с тобой с удовольствием поговорим, что-то, говорит, расскажу про тачки, спрашиваю, что хочешь. Вот так, ребята, происходит. Вот с Сашкой познакомились. До этого с Андреем. Андрей, привет, из Лос-Анджелеса. До этого с Максимом. Привет, Максим из Сакраменто. До этого с ребятами, с Женькой из Лос-Анджелеса, с Игорем из Лос-Анджелеса. Короче, много ребят приносит мне моя дружелюбность. Вот. Так что я люблю. Общаться, люблю знакомиться с людьми а, и вас буду с ними знакомиться поехал дальше следующий машин доставлять ну что ребята очередной краткий обзор я сейчас во флориде просто заехал в туалет вот видите такие рестери я вам уже их тысячу раз показывал ну вот каждый раз удивляюсь, насколько все чисто, аккуратно, ребята. Просто водители любые, которые путешествуют, едут мимо, могут остановиться, в туалет могут переночевать. Вон там, видите, пикник-эрия такая. Там есть беседочки, пожалуйста. Туалеты где-то, даже есть стиральные машинки. В общем, красота. И никакой, кстати, здесь даже охраны нет, никого. Часто никакого персонала нет, они просто приезжают переезж... периодически, ну и прибираются. А так, чтобы жил кто-то здесь... Ребята, мне кажется, или небо какое-то красивое сегодня? Цвет такой интересный, необычный. Ух ты, да, дальше смотрите туда. Если вам видно, там вообще все красное. Красота. Трак проверил. Видите, лампочка одна перегорела посередине. Но это не критично. Критично, когда вот эти лампочки перегорают, за них могут уже что-то делать, как-то оштрафовать тебя, который твой твою длину определяют а в середине говорят ничего страшного но это часто ребят происходит я каждый раз когда приезжаю на базу я все это дело ремонтирую помните я когда выезжал я тоже их делал потому что ветками задеваешь где-то в маленьких маленьких районах здесь все работает 4 лампочки здесь моя подсветка помните я ее справил тоже работает ну и здесь ехал я ехал по трассе и вдруг что-то бахнуло бам, то ли подушка зарвалась, то ли шина подушка не зарвалась, подавление было видно это, зарвалась, ребята, внутренняя шина смотрите, это, соответственно подспустило, как вы видите а внутренняя, все, она бабахнула но это даже не страшно, ребят, тут в принципе я посмотрел, заправка, э, ремонт есть, я туда доеду, вот видите, все, их хана страшно, вот она, видите страшно, знаете что видите, мои шланги идут рядом и вот они уже немножко размахрились, которые 500 баксов стоит. Поэтому, видите, я там прокладку прокладывал, но это не помогло. По-хорошему там нужно какой-то металлический делать, металлический какой-то кожух делать, который спасет мои шланги. Поэтому я... я сейчас взял шланг вот такой, ребят. Я этот шланг буду резать вот этим ножом. Соответственно, и вот этими zip-тейпами, такими зажимчиками, все это дело скреплять чтобы мне хотя бы доехать 10 миль. Буду потихонечку ехать, чтобы быстро все это дело не разбивалось. Я, надеюсь, доеду до ближайшей, ближайшего ремонта, и там уже буду менять шину. Такой план. Ребята, вот примерно так это происходит. Я не знаю, сколько я буду ехать, и доеду ли я, но, слава богу, здесь рядом... Рядом есть сервис. Так, ребят, ну что, мы доехали до стоянки, до сервиса. Как минимум сегодня мы здесь точно ночуем, я так понимаю. Пойду сейчас спрошу, работают ли они или нет и могут ли они мне сейчас заменить мою машину. Вроде бы свет светится, пойдем спросим, ребят. И я еще не смотрел, что с моими гидравлическими шлангами. Сейчас вместе с вами залезем, посмотрим. Hello, это просто жесть короче ребят я не Да, сейчас у меня вечер. я планирую вечер. я доехать до разгрузки и похоже вот завтра вечер. такие завтра маленькие есть завтра Блин, видите, надо свое все иметь, сейчас бы все сам поменял, реально все сам поменял. Я это знаю, но когда вот такие ситуации происходят, ты начинаешь только об этом думать. И на самом деле, ребят, я вам забыл рассказать, я себе пистолет электрический купил за 700 или за 800 баксов, который может открутить, как-то он там называется, а, забыла, как он называется, он может открутить колеса, но он там чудной, он на Bluetooth через Bluetooth подключается. Я его не могу активировать, срок замены уже кончился, потому что я его купил, и некогда мне было с ним заниматься. Сейчас пойду купаться, покушаю. Я на стоянке, блин, цивилизация, все круто. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Не пробил ли мои шланги? Нет, ребят, смотрите, но мой кожух помог, видите? Мой кожух помог. Мой кожух всю ситуацию спас, видите, ребят? Не знаю, видно вам или нет, как шланг побит. Он прям до корта пробит, но кожух мой все это дело спас. Отлично? Отлично. Здесь что? Здесь тоже все четко. Так что хотя бы на 250 баксов не попал, или даже на 500 баксов не попал.